да да нормас нормас охуенно охуенно дрифтуй дрифтуй дрифтуй дрифтуй сука да ебать дрифтует сука бля бля ля ля ля нахуй жесткий пируэт ебать регулировочек сука мне это близнец как же я давно не записывал концовки вот эти и всем здарова, с вами Кефир, и я приветствую вас на новом видео по Sea of Ситуация в том, что у меня на канале уже есть видео по этой игре, но, но-но-но, у меня... Было полно моментов, и я не смог их запихнуть в предыдущее видео. Поэтому держите еще одно. Приятного просмотра. Кстати, в конце видео важная информация будет, в общем-то, смотрите. А, кринж, коробка или нага? На, на, наливаю, набираю кефир. На, смотрите, я быстрее, набираю кефир, набираю. Кому-то позвонили на ксемо. Своя уже молоком. Это самое звонят. Бля, в шубке, короче, лут должен быть. А ну как на границу на микро. Ну, наушниках или отдельный. Лех! Ха, да, короче, шлюпка, шлюпка с ловушкой. Как я понял, шлюпка была с ловушкой. Так, я, короче, открываю, блядь, сундук, но слышу, как звук, блядь, и петарды, долбанный. Вау я, я молчу, молчу Я кефер, я после этого. Слышишь? Я после вас. Блин, у меня залагало, я не успел. Леха, ле... хильни меня, пожалуйста. Уже бегу. Ясно, ты тоже ум Уже бегу. А ты сука. что вы делаете? Ай-яй-яй. О, на бардаш, на Я упал, я упал. То по абордаже. Да. Не, вс, вообще отлично. Вс. Нам сейчас надо на 360 разворот делать. Кстати, я задание там предложил, кстати. Так, ко мне молосень обощаться в ближайшие 3 минуты, потому что я тут вот это напился опять. А куда нам плыть? Еще парк Куда? Да мы заплыли просто вместе. Левей, левее, селевей. Еще левее. Да-да-да. О, я припасы, кстати, полошу, вот, да, вот эти, которые. Бля, что за книга. А так, прямо, прямо. У меня минус экран, у меня экран, блять. Бля, пиздец. Что ты? Хреном наблюдать. К. Первый экран заблювал. Бля, сейчас уточню. Там мы как, то как, просто золотых монет и будет батлпасс. Да. Слушай, это, кстати, кстати не так дорого. Бери левее, Паша, Паша, левее, Паша. Слева. Тихо, тихо. Мне страшно стало. Не знаю, как вам, но мне уже хочется срать. Я как раз перед каткой. Не догонишь, Миша. Не догонишь. Что там сказал? Сука, где там моя петарда была, блять? У меня есть еще. Так, я пойду карту чекну, куда нам надо. Так, а, нам уже, надо вот, сейчас. Вот, вот уже, вот. Налево, налево. Да, налево от нас Ты к Ты долбайё. Бля, я вот думаю, может открыть его или нет? Да ну его там или там лотерея может что-то выпасть. Ну это как лотерея, да. Я открываю. открывай тогда, все равно ничего толкового. Ну, надо, то, О, не зря открыли. А что там? Голда, позолоченный кубок и да. декоративный сундук. Позолоченный кубок, Позолоченный кубок, я знаю импакная тема. Ты мне как сказал голда, я вижу плюс 77. Меня ж что-то в глазах потемнело на секунду. Смотри, как я смотрю на карту. Над тобой. Да я знаю, я жду. Импак на Ты еще из трубы смотришь. Ну да. Какой же беспонтовый. Не могу. Это корзина пирата, по еще Тартан Снэйп. Он любит помогать товарищам и болтать о змеях. Смотри, смотри. Показал как профильно избавляться от мутантов. А чё? А почему она так быстро взорвалась? Сундук тысячи кружек. Нужна кружка. Попробуй его взять. А из этого можно попить? Ну если ты возьмешь крошку, то да. А, то есть это обычная вода будет? Ну то есть... Ну хлебнее. Хлебнее. Да дайте мне хлебнуть, наверное, да, он, А наверное... По -по Попробуй вообще этот сундук просто взять в руки. Взять? Взял. Да. Ой, это... По прямой. это. Спасибо, я лучше от своего родненького руки. Как ищется? А... Но только вот. который смотрит вниз, вниз именно смотрит ножки. Ну вот! Немного... Кев, убери попугаешь, да натью, Да сам донать, а пугается по плату. А ты попугай, а такая я поплаваю. Куда попугая? Не надо. Смотри. Нет, это. Нифига себе. Я сам тебя мечтал это сделать, если честно. Минус попугай. А, да он Так, а ну-ка покажи. Да бес. Надо было собаку покупать. Вот это посмотрите. Она бы по импах я... не осмотрела. Кев, ну мы горим. Кто поставил жариться еду и не убрал ее? Кев, вот. я, это... я даже знаю, это... это моя свинина, простите. Кев, ну ж... Блин. Давай как? нормально. Что такое? Ты, если хочешь свинину, так и скажи, им, я не жадный. Ну В следующий раз, когда ты будешь писать, блин, пошли играйте. Мне она тем более не нужна уже в таком виде. Ты будешь иди, Спасибо, Марч, не высочеству, что вы. Да сам такой. Это с птицей. О, я птицу пь... <laughs> Я птица в ладу. скушал морковку, потупала. Дай попрошусь. Сейчас, если у меня есть. Да, есть. Ты не до на... <laughs> нравится, есть кое-что попетить не она. Есть еще доска, но я думаю тебе не стоит продолжать. Так, ну там остров. Так, так, я понял. Кефир можешь возвращаться, я кажусь, нашел. Ладно. А ну ты а ладно, похуй. Да, я нашел. Что, прям вот так близко, под нами? Ой-ой-ой. А. О, Вы ч, воликалисты? Ну на меня потянули, падла. <Ты> специально на молнию. Да, я умер. меня. А, наш убирайся. И всем здарова, с вами Кефир, и я скажу очень быстро, потому что у меня вот-вот закипят макароны. Я хотел бы поблагодарить вас за актив под предыдущим видео. Спасибо огромное, там 4 тысячи просмотров за 3 недели, это охренеть просто. А по поводу той новости, о которой я говорил в начале видео, ну как-нибудь другой раз, вы простите. Всё, всем пока. Я коллективирую микрофон у него на фоне, Винцами сами какие-то чурки на фоне чурки, блядь, базарятся, так ухарно. Он будто бы в бараке седы, знаешь, что это гастарбайдер в Москву приехал, с Казахстана, блядь великий пиздец я хохул, это звучит пиздано